Всем привет! Э -э, ну то мы тут э, подумали и решили, что э, сделать вот такое видео касательно Майнкрафт Лив, а именно голосование Майнкрафта, которое начнется завтра вечером и будет идти вот с 14 октября э, где-то вот до да, 7 получается и до 7 15 октября и потом будут подводиться итоги как я понял но я скажу что я знаю я не все знаю но что я понял и узнал тут э, вот написано голосовтьи за нового моба. Голосование откроется через один день, вот 8 минут. Тут у нас информация на английском. Я вот тут вот а мобов. Тут три моба вот, которые участвуют в голосовании: Снифер, Раскаль и Тувголем. Вот эта информация на английском ваунчере но я не насколько могу я знаю английский и я то что тут прочитал а потом я открыл на сайте minecraft.net и прочитал там и получается информация на русском соответствует информации которая тут указана и поэтому переходим туда сейчас вот Майнкрафт.нет. Скоро выборы моба 2022. Какой моб появится в Майнкрафт? Голосование начинается через один день 7 минут. Вот можно перейти и посмотреть трейлер на этой кнопке, нажав эту кнопку. Майнкрафт Лив, подключайся к нашей грандиозной прямой трансляции, чтобы узнать новые новости. Детальнейшие детали имя победителя на выборах моба. В этом году проголосовать за нового моба можно на minecraft.net в лаунчере или во время игры на специальной карнавальной карте для и эдишн. Так что голосуй, ставь напоминалку и начинай запасаться вкусняшками для шоу, которое начнется 15 октября 12 ровно по восточному летнему времени на нашем канале в youtube Познакомься с мобами в Голем статуя, да не простая, она оживает. Когда моб, ту в Голем пробудится, он будет ходить, поднимать и держать любой предмет, который ему попадется. Не волнуйся, он вернется на место, когда превратится обратно в статую. Может это и произведение искусства, но дизайнер, на дизайнер здесь ты. Дальше Раскаль. Озорной моб, который любит играть в прятки. Раскальд затаился в подземных шахтах и ждет, чтобы его нашли. Если ты заметишь одного и того же раска три раза, он даст тебе приз. Так что смотри в оба, чтобы не пропустить моба. Снифер. Это древнее существо когда-то было частью экосистемы верхнего мира. А теперь ты можешь вернуть вид Снифер к жизни, если сумеешь найти нужное яйцо. Выведи новых мобов, разводи их и выясни, как сделать так, чтобы исчезнувшие мобы снова населили мир. Некоторые семена может найти только Снифер. И тут можно перейти по ссылке знакомства с мобами. Но мы не будем переходить по тем ссылкам, мы еще посмотрим сейчас все, что нам нужно знать. Что такое Майнкрафт Лив? Это виртуальное мероприятие, к которому можно подключиться из любой точки мира. На нем можно услышать новости о наших играх, познакомиться с авторами контента, а также узнать результаты голосования сообщества, которые влияют на игру. Как посмотреть Minecraft Live? Minecraft Live можно посмотреть в любом месте, где есть подключение к интернету. Заходи на minecraft.net/live через телефон, планшет, ПК или игровую консоль, либо используй учетную запись Facebook, YouTube или Twitch где проводится Minecraft Live. Он пройдет онлайн 15 октября 2022 года и начнется в 12 ровно EDT. Что такое выборы моба? Каждый год наше невероятное сообщество Minecraft помогает формировать игру ⁇ Голосуй за нового моба ⁇ После предыдущего голосования Minecraft были добавлены ⁇ Glow Squid, LA и Phantom ⁇ Выбирай с умом, пожалуйста. Когда мне голосовать? Голосование начинается 14 октября 12 ровно EDT и заканчивается 15 октября 12 ровно EDT. У тебя есть только один голос, но в течение этих 24 часов ты можешь изменить свой выбор столько раз, сколько захочешь. Можно ли в этом году голосовать в Твиттере? Мы хотим, чтобы у каждого, кто играет в Майнкрафт, был шанс высказать свое мнение и быть услышанным. Поэтому перенесли голосование на нашу собственную платформу. Когда ты голосуешь в лаунчере на сайте minecraft.net или нашей специальной карнавальной карте для Bedrock Edition, голоса остаются анонимными до тех пор, пока ведущий не объявит победителя во время Minecraft Live 2022. За каких мобов я могу проголосовать в этом году? Можно выбрать из трех мобов: Тувголем, Раскаль и Снифер. Как проголосовать за любимого моба? Ты можешь голосовать, играя на карте Minecraft Live 2022, специальной карте для Bedrock Edition. Созданная для этого знаменательного события. Если у тебя нет Bedrock Edition, ты можешь проголосовать, открыв лаунчер или онлайн на minecraft.net/live. Эээ, как проголосовать в Minecraft Bedrock Edition? Убедись, что на твоем устройстве установлена последняя версия Minecraft Bedrock Edition. Запусти игру и нажми кнопку Minecraft Live, расположенной в левом нижнем углу главного экрана. А теперь самое сложное, выбрать за какого моба отдать свой голос. Почему мне надо голосовать в Minecraft Bedrock Edition? Это многопользовательская карта на карнавальную тематику представляет собой специальное событие на котором игроки по всему миру смогут выбрать любимого моба. Вместе, когда ты решишь, какого моба хочешь видеть в Майнкрафт, потяни за его рычаг, чтобы отдать свой голос. Помимо голосования и гуляния по карнавалу, вместе с другими игроками в Майнкрафт, здесь есть много мини-игр. Посмотри этот трейлер о карте Майнкрафт Лив 2022. Что сделать, если у меня нет бедрок эдиши? Ничего страшного, есть два других способа проголосовать. Голосуй в ваунчеле или на странице Майнкрафт, .нетlif. Но помни, если у тебя есть подписка Xbox Game Pass, тебе открыт доступ как к Java Edition, так и к Bedrock Edition. Узнать больше можно здесь. По этой ссылке. Как войти, чтобы проголосовать в Bedrock Edition? Чтобы войти или создать учетную запись, действуй по инструкциям. Вот по этой ссылке. Часто задаваемые вопросы. Есть еще вопросы? Больше ответов можно найти на нашем сайте ⁇ Справки ⁇ Здесь вы можете подписаться на новости Minecraft, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter и Reddit. Э -э. Так что вы поняли. Сначала пройдет голосование с 14 по 15 числа. Потом вечером 15 числа уже пройдет сам Minecraft Live, на котором, как я понял, и будут объявлены итоги голосования кто же победил то есть какой моб победил и следовательно как я понимаю будет добавлен в игру э -э ну вот можно голосовать здесь на этом сайте как вы уже поняли или же в лаунчере вот здесь или же зайдя Minecraft Bedrock, Minecraft for Windows. Вот, сейчас мы зайдем, чтобы вам показать, как это будет выглядеть. Но я на сервер не буду заходить, я просто покажу окно. Сейчас мы загрузимся. Вот, тоже. Откроется через один день. Выборы моба 2022. Измените Майнкрафт навсегда. Какая моба должна присоединиться к Minecraft? Участвуйте в нашем блочном карнавале, играйте в мини-игры и отдавайте свой голос. Вы можете голосовать и играть столько, сколько захотите, но только окончательный голос будет учитываться. Победитель будет объявлен на Майнкрафт Лив 15 октября в полдень ЕДТ. Играйте и голосуйте. Вот. И подробнее перекинет на сайт. А играйте и голосуйте. Не помню, к чему это приведет. Давайте посмотрим. А, это перекинет нас на вот это видео. Ну, тогда мы его посмотрим. Снова. We found a rascal, a playful mob that lives underground. It loves hide and seek and will give you a prize if you find it three times. We also found a sniffer. This is its egg. Players can hatch this ancient mob and help it thrive. We also believe it has ancient knowledge to share. Finally, we found a tough golem, a work of art that wakes up. It picks up items and goes to the spot you placed it in when it turns back into a statue. Thank you for solving the case. Только будет 14, Ну вот, мы посмотрели видео, правда, оно на английском. То есть если скорее всего она не доступна еще раньше времени еще 23 часа 58 минут осталось Ну тогда мы выходим и на этом мы все это вот все что я вам хотел сказать и, значит завтра весь вечера начинаем голосовать и до 15 октября тоже вечером мы потом будем смотреть minecraft Live. но я вам покажу например где я буду смотреть Подключаться и смотреть. Я буду смотреть вот на этом сервере. LG Larkin Games. Э, вот есть событие Minecraft Live. И я им интересуюсь. И буду его смотреть. Э, вот. В голосовом канале мероприятия. Мы будем его смотреть. Вот в субботу 18.50 мы собираемся, а начало в 19.00 ровно, то есть, как я и говорил, то есть это, если кому интересно, может тоже сюда зайти и смотреть. Или же... А вот можно еще и сюда зайти. И здесь мы голосуем за нового моба Minecraft Live на сервере Warden World. Вот, я здесь тоже интересуюсь. Это будет проходить тоже в канале мероприятия. Так, сейчас, сейчас. Вот. В этом канале. То есть здесь мы голосуем. А здесь мы будем смотреть майнкон вот я вам рассказал кому интересно ну а на этом мы заканчиваем и желаю всем удачного голосования и Удачного просмотра Майнкона кому это интересно. Но вот я сразу до этого забыл сказать, ну скажу перед тем, как я закончу тогда. Что ну, вы можете кто желает сказать в комментариях тоже свое мнение, как кто читает и кто за кого будет голосовать за. Они по-русски вот нюхач, негодник и туфовый голем. То есть снифер это нюхач. Раска, это негодник, а туф голем, ну понятно, туф и голем. Я лично буду голосовать за нюхача. Но каждый имеет право голосовать за кого он хочет. Я лично не буду никого за это осуждать, хейтить и так далее. Вы можете, как я уже сказал, сказать в комментариях если кто пожелает за кого вы будете голосовать завтра послезавтра пока будет проходить голосование ну и сказать свое мнение кто как считает по поводу голосования то есть у каждого может быть свое мнение и я не буду за это никого никак там притеснять осуждать хайтить и так далее а на этом мы уже заканчиваем и э... потом если кто из вас э... захочет посмотреть и проголосовать, вот вы видели эти сервера и можете со мной связаться и можете тоже прийти на эти сервера и поучаствовать если у вас будет желание в голосовании посмотрев майнкон если вы хотите через эти сервера смотреть но там будет просмотр на русском языке не на английском майнкона майнкрафт лив а на этом и все